Приветствую всех с вами Тестрок, и сегодня мы поговорим о Total Accurate Battle Ground. Ну что ж, господа, располагайтесь поудобней, а я начинаю. В этом батл рояле правит абсурд и безумие, отовсюду сушны выстрелы и тебе некуда деться. Всегда приходится сражаться и воевать за собственную жизнь и топ-1. В игре присутствует большое разнообразие оружия. Например, может произойти такая ситуация, что на тебя уже бежит кто-то с огромным топором, чтобы слэншотить тебя с одного удара. Справа тебя осыпают градом пуль из обычненького такого минигана а сверху по тебе отрабатывает снайпер, а ты в это время вызываешь им на голову орбитальный удар и сам убегаешь, куда глаза глядят. Если честно, я давно так не веселился, как в этой игре, но у нее есть свои недостатки, о которых я вам сейчас и поведаю. Первым же недостатком является относительно небольшой онлайн. Иногда, если вы играете на европейских серверах, лобби может быть не полностью заполнено, но если вы предпочтете американские сервера, то такой проблемы у вас не будет. Правда, тут встает уже проблема с пингом. Если вы захотите играть в полном лобби, примерно в 60 человек на карте, то вам придется играть на американских серверах. А на них у вас будет примерно, возможно, гораздо лучше, чем у меня. Но у меня был 280 пинг, 206, выходил за 300, было и 180, так как у меня крайне нестабильный интернет. Но суть проблемы вы, думаю, поняли. На этом минусы, которые я заметил, лично для меня кончились. Я не выявил еще каких-либо серьезных недостатков, о которых стоит упомянуть. Я бы хотел рассказать вам историю, которая связана у меня частично с этой игрой, частично с другим проектом. Эта игра первая, за которую я возвращал деньги в Steam. Сначала она была платной, она меня разочаровала, я посчитал ее недоделанной, и мне пришлось вернуть за нее деньги. Сейчас она уже стала бесплатной, ее доделали, у нее появился Battle Pass. Она стала куда интереснее и доработаннее. Так вот, к чему я подвожу. Такая история могла бы прокдауном. Сначала этот шутер позиционировался как бесплатный российский батл рояль. Это было круто, всем он нравился. Потом он выходит в стиме, он стоит 600 рублей. Я начал возмущаться, почему такая цена, если изначально он позиционировался как бесплатный батл рояль. Многие мне отвечали, что нужно поддержать российских разработчиков и все у него будет хорошо. Но что мы видим по итогу? Сначала цена скинулась до 300 рублей, сейчас игра стоит вообще 150. Дела у нее, если честно, не очень. И это говорит нам о том, то, что любые батл рояли выгоднее всего делать бесплатно. Платными, но добавлять туда battle pass но все это было тайной подводкой то что я изначально был прав говоря о необоснованной цене total lockdown да это был монолог про собственное эго я очень рад то что вернулся на youtube я отнесся к к своему долгому перерыву фразой «То, что мертвого умереть не может». Надеюсь, мы сможем по чуть-чуть реанимироваться, господа. Поддержите начинать канал, там комментарии, лайк, подписка, что-нибудь там необычное. Закастуйте фаербол, кодовое слово Гарри Галисон, топовый писатель, фантаст. Ну, а всем огромнейшее спасибо и всем удачи, ведь, возможно, может пригодиться. В этом духе, ну что ж, господа, а это бонус для тех, кто досмотрел данное видео до конца. Матюшками не брось, будешь послан, с плоским, это же способ как низ.